Офшорная компания. Как законно защитить свои деньги в швейцарских банках? В этом видеоролике вы узнаете, как законно защитить свои активы за счет офшорной компании, находящейся в соответствующей юрисдикции, и свести к минимуму воздействия на ваш бизнес налогов и налоговых служб страны, в которой вы проживаете. SwissBankingLawyers.com. We fight for your money. Здравствуйте, я Энцо Капутто из SwissBankingLawyers.com. Из моего интернет-сайта вы уже знаете, что на счетах швейцарских банков находится 30% всех денежных средств частных лиц из других стран мира. Почему все богатые люди держат свои деньги в Швейцарии? Причины этого следующие. Политическая и экономическая стабильность, нейтральная страна, эффективная правовая система, персонал, владеющий несколькими языками, прекрасные банковские услуги с многовалютными счетами и, конечно же, соблюдение банковской тайны. И хотя банковская тайна больше не позволяет незаконно уходить от налогообложения, тем не менее существуют законные возможности для вывода денежных средств из налогообложения. Швейцария – лучшее место для создания офшорной компании и размещения ваших активов. Банковская тайна в Швейцарии может нарушаться только для целей налогообложения. Однако тайна банковских операций все еще существует, обеспечивая конфиденциальность финансовой информации и защиту данных. Из-за автоматического обмена информацией АОИ теперь будет непросто скрыть незадекларированные средства. Более ста стран подписали соглашение об АОИ. Но этот обмен банковской информацией должен осуществляться с соблюдением принципа специализации. Это означает, что налоговые службы вашей страны могут использовать сведения о ваших банковских счетах только для целей налогообложения. Налоговые службы не имеют права раскрывать сведения о ваших банковских счетах другим органам власти страны, в которой вы проживаете. Почему все богатые люди держат деньги на счетах, открытых не на свое имя, а на имя компании? Причина очень проста. Они хотят защитить свои активы, минимизировать риски, связанные с ответственностью, избежать опасности оказаться в нищете а также предотвратить финансовую катастрофу в случае развода. Никто не должен знать, где находятся ваши активы. Известно, что людям свойственно мошенничать, лгать и воровать. Во времена Средневековья богачи строили замки. В наши дни для защиты вам вместо замков Необходимо учреждать компании за пределами своей страны. Банковский счет нужно открывать не на свое имя, а на имя компании. Если у вас есть активы на счете, открытом на ваше имя, вы подвержены рискам. Если у вас есть активы на ваше имя, вашей бывшей супруге будет очень легко узнать, где они находятся. Владельцам ваших банковских счетов, яхт, недвижимости, коллекции автомобилей, роялти и так далее, должно быть юридическое лицо. Вы будете лучше защищены, если это юридическое лицо будет находиться за пределами вашей страны. Если юристу, занимающемуся взысканием долгов или выявлением активов, приходится иметь дело с иностранной юрисдикцией, ему будет намного сложнее получить доступ к вашим активам. Для определенного круга людей, оказавшихся в особой жизненной ситуации, мы предлагаем управление состоянием вне банковской системы. С введением в действие ОАИ ваши деньги должны соответствовать требованиям, предъявляемым налоговыми службами. Если ваши деньги соответствуют требованиям налогового законодательства, вы легко можете открыть банковский счет, на имя юридического лица. В Швейцарии, например, мы до сих пор пользуемся акциями на предъявителя для наших акционерных компаний. Имя держателя акций и конечного владельца бенефициара не отражается в торговом реестре Швейцарии. Акции на предъявителя, юридическое лицо в сочетании с тайной банковских операций – все это вместе представляет собой эффективное средство защиты ваших активов в Швейцарии и сохранение их для ваших детей. Если вы успешный человек, у вас есть враги, готовые на все. Всем известно, что отчаяние толкает людей на отчаянные действия. Успешным и богатым людям нравится тратить деньги на консультации специалиста. Почему? Потому что они точно знают, что цена ошибки превосходит затраты на профессиональную юридическую консультацию. Если у вас есть сбережения на черный день, позвоните мне по указанному ниже в субтитрах номеру. Я покажу вам, как построить оптимальные для вас замки, используя юридические лица и банковские счета. Будьте богатыми и оставайтесь богатыми. Прекрасного вам дня!